Рубашка с длинным рукавом для мальчика. Я ее распакую, но я ее полностью вытаскивать не буду, потому что она уж очень хорошо сложена. Там внутри она приходит на картонке. Вот, просто показать вам прострочку из швы. То есть она идет хлопковая, тоненькая, достаточно Вот такая прострочечка, очень аккуратный воротничок. Вот наши пуговочки, пуговки матовые, белые. Тонкая-тонкая, вот. очень приятная к телу, очень плотная, тонкая, но плотная. Вот. Это у нас из школьной коллекции. Если будете заказывать вещи до 27.08.17, у нас акция. Если заказываете три вещи из школьной коллекции, получаете скидку 15%. Все. Ссылка на магазин под катом, на интернет-магазин. Выбирайте, покупайте. Доставим вам. Всего доброго.